Здравствуйте, дорогие подписчики и уважаемые гости моего проекта. Для тех, кто не знает, меня зовут Евгений Соболев, и сегодня вас ждет очередной обзор о методах заработка в сети, который я подготовил специально для вас. Пожалуйста, досмотрите это небольшое видео до конца. Здесь я поделюсь уникальной информацией, благодаря которой вы уже сегодня сможете заработать хорошие, а главное, честные деньги. Данный метод заработка мне особенно понравился тем, что он не требует от вас технических знаний и опыта. Здесь не потребуется вложение и длительное обучение, Неважно, работаете ли вы на компьютере или с мобильного телефона, заработать хорошие деньги может абсолютно каждый уже сегодня, и буквально через несколько минут вы сможете в этом убедиться. Речь пойдет о западном маркетинговом агентстве, которое разработало инновационный механизм анализа маркетинговой активности пользователей. Суть в том, что этот сложный алгоритм позволяет компании ощутимо сократить финансовые и временные затраты на анкетирование, анализ данных и сегментацию. В общем говоря, они придумали что-то такое, что, возможно, перевернет сферу маркетинга в недалеком будущем. Не так давно компания запустила закрытое тестирование своей системы, которая теперь доступна и пользователям из стран СНГ. За помощь в тестировании компания выделила огромный призовой фонд – 3 миллиона долларов. И, собственно говоря, сейчас я покажу, каким образом будет происходить наш заработок, точнее, как нам быстро получить вознаграждение из призового фонда. Сразу хочу уточнить, что по условиям проекта доступ к тестированию доступен только по приглашению, поэтому прямо под этим. Видео, я поместил кнопку, которая автоматически перекинет вас на тестовую маркетинговую платформу по моей пригласительной ссылке. К сожалению, по условиям платформы пользователь может пройти тестирование и получить призовую выплату только один раз, поэтому этот обзор мне пришлось записывать с другого компьютера. Сейчас я перейду по своей же пригласительной ссылке, и мы посмотрим, как устроена эта система обработки информации. Итак, вначале, как видим, система автоматически определяет язык пользователя и переключает вид страницы. Далее система проверяет, действительно ли пользователь пришел по приглашению. Сейчас мы видим, что система подтвердила сертификат и показывает, кто именно вас пригласил. Здесь требуется нажать на кнопку «Принять приглашение», что мы с вами и сделаем. После этого платформа автоматически создает новую учетную запись, если данный компьютер еще не принимал участие в исследовании и дает небольшую вводную информацию о компании. Кстати, я не упомянул, что после прохождения тестирования призовая сумма выбирается случайно и может составлять от 100 до 2000 долларов США. Поверьте моему опыту, такие возможности встречаются в сети весьма нечасто. Что ж, после ознакомления с вводной информацией необходимо нажать на кнопку «Запуск платформы», и система начнет самостоятельно анализ вашей маркетинговой активности. После того, как механизм запущен, очень важно дождаться результатов и не закрывать страницу. Итак, мы видим, что система завершила работу и вычислила маркетинговый коэффициент. И теперь мы можем приходить к самому приятному – начислению призовой суммы. Для этого нужно нажать кнопку «Получить оплату за тест». Здесь система автоматически в случайном порядке определяет сумму призовой выплаты. Как видите, мне начислено 540 долларов. На мой взгляд, это более чем щедро за несколько минут работы. Теперь мне нужно вывести деньги, для этого нужно нажать кнопку «Оформить выплату». Я буду выводить на свой электронный кошелек. Специально для этого я создал долларовый счет, не буду об этом подробно, это делается в два клика. Ввожу номер своего электронного кошелька и нажимаю кнопку «Оформить выплату». Проверим поступление денежных средств. Обновляем страницу. Баланс почему-то не изменился. Странно, в прошлый раз выплата пришла моментально. Обновим страницу еще раз. О, отлично, 540 долларов поступили на счет. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если этот способ помог вам заработать, вы можете поддержать мой проект, переведя любую сумму на эти реквизиты. Следите за новостями, делитесь своими успехами в комментариях. Желаю вам отличного настроения и отличных заработков.